Что есть мы? Что представляет каждый из нас? И где та внутренняя сила, которая движет нами? Одни повисают вопросы, на которые не найти, пожалуй, сразу ответов. Но если задуматься, то, может быть, все время движет нами изменяющаяся суть вопроса, которая давлеет и подоражит душу. Что есть главная суть бытия? Измеримо ли оно? Материя все время находится в постоянном изменяющемся движении. Лишь сознание — глава всему. Надежда, вера. Любовь превыше всего в жизни каждого человека. Продолжаем надеяться и настраиваем над себя на то хорошее и положительное. В главе угла стоит надежда и вера в прекрасное и светлое. Лишь пессимист слишком опечален, но, возможно, и в нем живет надежда и вера только снова и снова оберевает излишние сомнения и давит как-то тяжело. Все время он сомневается и оглядывается. Боже, что же будет потом? А придет ли, наконец, тот час? Как же избавиться от того? А может быть, авось пронесет Свобода выбора, полнейшая в мыслях и чувствах. Но опять преследует тормоз, одолевающий сомнения. Ах, как же они глушат и глушат изнутри, Вворачивая душу на наизнанку. Одни следуют сравнения а затем другие, а также сопоставимые факты. Когда перестает в душе звучать назойливый дождь, а сердце будет взволнованно биться лишь от любви, надеясь на все сразу, а почему бы и нет. Стоит поверить в чудеса, которых полно в жизни. Предельная ясность во всем. Следует определиться для начала в главных понятиях и сути, разложив все, как бы по полочкам. Первый, второй, третий. Обязательно все сбудется, лишь стоит только немного обождать и умножить. Надежду, помноженную на веру и любовь. Надежда умирает всегда последней но этого не следует допускать ни при каких обстоятельствах, при жизненных ситуациях. Слышишь, никогда этому не быть. Гнать и гнать из головы все лишь излишнее. Отрицательное примножает и провоцирует лишь снова только отрицательного. А такого не должно быть. Только следует надеяться на лучшее. Стоит лишь немного подождать. Скажешь, не сможешь, да ведь это ерунда. А может быть, следует хотя бы чуточку пересилить себя. Есть главная и невидимая сила, которая заложена внутри нас самих. Запомни, чем человек прекрасней, добрей, умней, тем эта внутренняя сила у него больше и находится в соответствующей прогрессии. Задумайтесь, хорошенько Звести, все за и против. А вот теперь с надеждой и верой только вперед. Будьте счастливы, все только в ваших.